Очень жаль. Ну, тогда уха наваристая. Здравствуйте. Меня зовут Борис Токарев. Я озвучил роль Байбала. Смотрите в кино в русском дубляже «Надо мною солнце не садится». А у тебя имеется самая заветная мечта. Что это? Заветная мечта это твое неизбыточное желание. Иногда дарит радость, а иногда будущий несбыточный может подарить тоску и печаль.